Людей. Так на ну, чем мы в фокусе? Mm -hmm. Всем привет! Так, как нас слышно, видно? Расскажите сразу. Так, так, так, так. Что у нас с интернетом? Вроде все нормально. А, ну что, я вам обещала показать своего косметолога. Показать косметолога, который выглядит как младенец, я всегда пыталась выбрать э, врача. Короче, у парикмахера должна быть идеальная шевелюра. Должна быть? Должна быть! Нахрен! Не может там три сосильки, сосульки висеть, э, жирных каких-нибудь. И косметолог должен выглядеть как младенец. Вот я нашла этого косметолога. Э, и я с ней работаю уже, вернее, она со мной работает <laughs> уже много лет. Да, и сегодня у нас тема такая а, интересная и злободневная. То есть, что делается первым? У нас есть вообще две вещи, связанные с косметологией. Это а, ботекс и татуаж бровей, и это а, увеличение губ, и а, тоже контурная татуаж. А, ну да, контурная, в общем. Ну, нас же касается только. Вот, и что делается первым? То есть, всегда считалось, что сначала нужно делать... То, что держится дольше, то есть ну, перманентный макияж это обычно год, полтора и, и больше, да? зависит от глубины, на которую внесли пигмент. А... Контурная пластика – это примерно на полгода, месяцев на 6. А инъекции ботулотоксина, ботокс-диспорт – это вообще месяца на 3-4. Да. Ну, то, то есть, есть совсем чуть-чуть. Стереотипно считается, что тоже. Раз уколол, и как минимум год будешь ходить с этим. Да. Ну, это ерунда. И вот в моей, в моей практике случаи… Как сделать, чтобы наши лица не закрывались? Может быть, отменить, отменить комментарии? Как это сделать? Как, как, как? Что нет, это не то, а здесь выключить комментарии. Вот. Я сейчас на чуть-чуть выключу комментарии, мы когда поговорим все, что хотели, расскажем, а потом я включу комментарии, и вы напишите свои вопросы, хорошо? То, что все закрывают комментарии, нам себя не видно, вас, нас, вам, вам, вам нас не видно. Так вот, очень сложные случаи асимметрии, да, как мне кажется, требуют сначала коррекции да, Ботокс. безусловно, токсином. Ботоксом, диспортом, не суть важно. То есть есть. Если... Путем того, чтобы приподнять. Как ну, там мышца очень... называется как-то Это мышца лобная, да. И нам очень сложно работать, когда хвостиков нет, потому что когда мы делаем инъекцию, мы ориентируемся на, собственно говоря, в волосы. О, которые вот растут это да, на брови, потому что часто ну то есть это ориентир круговая мышца глаза, это ориентир э, мышцы, которые… два варианта. Тогда вы можете сделать сначала перманентный э, макияж, потом отправить клиента к косметологу. Не все клиенты идут к косметологу, понимаешь? Не все доходят. Да. да, когда ты говоришь, что тебе надо сначала вот это сделать. Ну, короче, прикольно работать в каком-то тандеме. тандеме, да, с каким-то врачом и отправлять друг другу. Так, и второй вопрос. Увеличение губ или татуаж? Тоже очень это вот меня касается сейчас. Вот прям я только что себе, как бы сказать, чтобы увеличила, и вернула -то свою дело. юношескую форму. Да. У меня еще есть небольшой отек, но уже прям вот я прям сильно довольна. То есть, если бы... Губы удлиняются, вот бабушку себе представьте, да, у да, всех да, бабушек, да. вот это место длинное, и губа заварена. Вот так вниз. Да, то да, есть да, это да, да. признак возраста. Мы с помощью наших. Методов и наших, и ваших. Да. Мы эту, эту, эту момент корректируем. То есть мы губу разворачиваем, ставим ее на место, возвращаем, грубо говоря, красную кайму из вот этого положения в хорошее, красивое. И уже, я так правильно ты говоришь, не заезжать на кожную часть. Да, не выходить Потому на белую кожу, на усы. Фор... Да, формируется красивый контур, когда он уже есть, по нему, мне кажется, и работает легче. В вашем случае. Да. Еще вопрос, через какое время можно делать после увеличения губ? Ну, полностью, ну, Да, как бы правильно, логично, то есть полностью реабилитация у нас проходит за две недели. То есть, О, мы нормально. смотрим, две недели, если есть какие-то моменты, можно доколоть, ну, как бы опытный мастер обычно, доктор. Не Обычно не да? докалывает, но ну, это все равно нюансы бывают. И через две недели уже можно спокойно работать. Ну, отлично, все понятно. Так, что еще спросить? Что, ну теперь можно вопросы включить, да, в принципе. И они меня все время спрашивают, что ты со мной делаешь, я так чудесно выгляжу. Да, да, да, точно включить комментарии, включаем комментарии, на самом деле у нас не будет прям сильно длинный эфир, привет всем еще раз, тут много пишут всяких, здравствуйте, ладно, мы не будем их все зачитывать, пишите вопросы, которые у вас есть, косметологу, вот с огромным опытом работы, и, конечно, они должны быть желательно связаны с а, перманентным макияжем, сейчас они раскачаются, наши подписчики, запросы Плохо, в прямом эфире. Вот тут вот, ничего не сделаем, мы у нас. Все обсуждали. А, ну вот, допустим, вот про это и там остается что-то. Там остается какая-то пустота, Блинча. которая вот, вот это вот. Пустота. Да, да, да, да. Очень часто. А когда мы первично да, корректируем купы, потом про камеру у нас просто. Так, что я? Это я-то сделала, что ли? Ну-ка. Ну-ка. Так лучше? Я рукой протерлась. Тут сейчас так и задеру. Майкой протру. Давай, ладно, нормально. Очень часто, да, когда первично мы корректируем губы гиалуроновой кислотой, когда гель где-то через полгода рассасывается, а губы все равно не возвращаются в ту форму, в которой они были. Это очень хорошо, потому что синтезируется коллаген четвертого типа, то есть гиалуроновой кислоты там уже нет. Это такой, ну, грубо говоря, фиброз, но нам полезный, потому что все равно форма уже остается. И, собственно говоря, обычно пациентов это очень радует. Но получается, что это хорошо только в том случае, если было красиво сделано, да? Если это вот такие пельмени раздутые, то если это… Если вот... пельмени, то это надо все убирать специальными препаратами, которые рассасывают голороновую кислоту. А если ее рассосали, а это как бы объем. Это очень очень важный и такой аккуратный, такой сложный технический момент, потому что нельзя просто так скорректировать губы с кислотой, потом убрать это все ледазы. Это же не шарик, в который там воды налили. Так, сейчас я тут вам покажу свое пузо. И рот. Так что то с камерой. Да не знаю, так лучше. Может быть, я жирными ручками своими натерла. Ну-ка, сейчас лучше, скажите. Я вся под комментарий. Ну, а что делать? Ну вот. И а, в принципе само введение лангидазы это такая история, которая сама по себе может вызвать фиброс. Поэтому с этим надо прямо. Да? Конечно. Да. Это же происходит в живом в теле в живом организме это же не энергная какая-то зона то есть плюс э, лангидаза не видит разницы между искусственной гиалуроновой кислотой и своей собственной и если неправильно это сделать Ого. то может да будет, будет дырка если я всегда говорю это будет -го. дырка конечно Шесть. это все очень сложно короче лучше Но, не делать да, ошибок лучше да лучше не делать гиперкоррекцию а если молодые губы? В чем вопрос? А если молодые это губы? Прекрасно. Если губы молодые, остается только. Да, радоваться. радоваться. А губы сложнее прокрасить после филлеров. Нет, не сложнее разницы, нет. Объясни причину, потому что потому глубина что мы колем в подслизистую, да, мы колем глубоко. А куда вы кладете? А губ? мы кладем верхний слой дермы. То есть это да. не в эпидермис. Ну, а верхний пуш. слой дермы, да, чуть глубже, чем эпидермис. Я при всем желании туда гель не положу, даже если захочу. Да, прикинь. Серьезно, как вы удалите? О, комочков плохо, Биша. в Биша. Расскажи, почему? Ну, нет, есть, ладно, давайте так. Но в 90% это плохо, потому что комки биша, они находятся у нас вот здесь. И это примерно по 5, минимум 5 мл хорошего жира, которого она делается со стороны слизистой, это 5 секунд. Он таким а, отдельным конгломератом просто вытаскивается и все. Стоит это 1050. В принципе, очень легкие деньги. Потом. У нас развивается липодистрофия, проваливается вот это место, и нам нужно судорожно заполнять это все гелем на основе гиалуроновой кислоты. Соответственно, это 5, хоть минимум 5 мл с каждой стороны, посчитай. Да, Сколько вот То есть В одном шприце обычно 1 мл да, любого геля. То есть это потом все приходится возвращать. А на есть какие-то удачные? Есть полные, кейси. да, есть полные. Ну вот это Адель, которая английская певица. Но там еще это, с... которая с... забита отличным жиром, сильно вся, да, там все нормально. Полные, жира. очень полные. И потом вот еще момент. Он же не всегда формы такой, как вам хочется. Я видела такие случаи, что он странная форма этот комок беша, и потом получается тут такая дырка очень странная форма тоже. Ну то есть Короче, я очень против. Это косметок. то, на чем стоит все лицо, поэтому жир в лице надо беречь, ну правильные. Какими препаратами ты со мной работала? Я работаю ювидермами, я работаю галатера в основном, иногда рейдис. Ну, то есть, с Леной мы работали ювидермами. Так. Провалился пигмент. Очень странный тоже вопрос. Провалился пигмент. Куда он провалился еще? Вот так, ладно уже стало на ДХБ ткани. Так, как из ваших пигментов? Рыжеволосым. Да, такой расфокус такой. Да. Так, рыжеволосым подходит этот, шатен. Можно использовать сначала фили, потом татуаж. Касается всех пациентов или только возрастных? Да и молодым тоже. Почему так хорошо? То есть, когда уже губы хорошо увеличены и есть четкий контур, который сделан гелем, мне кажется, по нему даже работать проще. Угу. Вот прям это просто, это, это такое с, с, правило, которому всегда все учили, оно незыблемое. Просто.. В моем опыте, реально, ты делаешь губы, там где-то вываливаешься на кожу, чтобы выровнять симметрию, потому что тоже же не симметричные. А, ты там увеличиваешь, насколько можешь, они требуют больше больше, ты уже усы прокрашиваешь практически. А больше, больше. Же, вы, вы, вот еще момент. Вы когда работаете, вы делаете, вы работаете в двухмерном пространстве, в одномерном, правильно? Да? А ну мы работаем в трехмерном пространстве. Мы их и, и вперед немножечко, ну, аккуратненько, и разворачиваем, и чуть-чуть объем увеличиваем и mm -hmm. Мы не только рисуем как вот на бумаге, mm -hmm. соответственно поэтому мне кажется по четкой хорошей форме mm -hmm. логичнее и правильнее уже потом нарисовать, то есть и как плюс карандашом. да и плюс если ты сделал татуаж получается и клиент все-таки понимает что ему недостаточно он пойдет увеличивать вот эта увеличенная ткань она будет пятнисто прокрашена еще. Общем, ну да, же она же ¿вси? раздвигается. где-то неравномерно, непонятно, и, и потом будет сложнее сделать красиво, опять, чтобы вы понимали. Так, да, давай дальше. Нет, нет, да что такое? Как работать по воспалению прыщиков? Да никак, нельзя работать по воспалению. Получилось. Да, сначала заживает все. Не можем Да, мы такие. Так, все, ну. Так, все, Я буду искать интересные вопросы, которые. Так, чем отличается филлер это или ботокс для губ? Расскажите. Что такое филлер? Филлер это наполнитель. Да, наполнитель. Гель на основе гиалуроновой кислоты, который мы вводим в ткань для того, чтобы получить, плюс ткань для того, чтобы получить объем. Что такое ботокс? Это ботулинический токсин, который мы вводим внутримышечно для того, чтобы расслабить мимическую мускулатуру. Это совершенно разные. Покорни препаратов. Совершенно да, разные. Да, да. Да. Мы иногда используем ботокс для того, чтобы скорректировать губы, когда есть кисетные морщины, вот эти морщины такие, -дын -дын -дын, угу, угу. и нужно немножечко их расслабить. Мы вводим э, батальонческий токсин в дозировке вообще гомеопатической по красной кайме угу. в особой технике. И немножко губа разворачивается. Это ни в коем случае не придает ей там объема или чего-то этого. Вот кстати, вот про кисетные морщины тоже очень интересно, потому что нам очень сложно работать по кисетным морщинам. Очень сложно, потому что да. там вот такой рельеф, да, ты то глубоко, то не, не дошел до кожи из-за того, что там именно вот этот рельеф. И получается тоже, опять, в этом случае, если кисетные морщины, надо отправлять косметологу, чтобы подразгладили, да, либо филлерами, либо вот и Ну, это там такая тяжелая выберет. история, да, но с ними тоже можно работать, конечно. Самое плохое, что женщины, которые вот с кисетными морщинами, обычно, это значит, что она на себе долго всегда экономила, и вряд ли она сейчас побежит. к вот это колоть вот прям вряд ли и они прям с ножом у горла да. заставляют э, нарисуйте мне Я... говорят что если вколоть в лоб то у некоторых брови опускаются да. расскажи из-за чего это может быть а, это технически неправильно сделанная процедура ну нет есть еще индивидуальные особенности пациента конечно но Суть в чем у нас есть мышца она вот от сих до сих тебе надо чистить чуть-чуть повыше когда поближе да? лобная мышца да? она у нас работает тоже пора колоть токсин, она поднимает брови для того, чтобы нам расслабить. И формируются, соответственно, поперечные морщины лба. То есть, видите, она... пара колоться тоже. Формируются поперечные морщины лба для того, чтобы мне их убрать. Я ставлю особую размятку для того, чтобы моя лобная мышца расслабилась. А что делается, когда мышца расслабляется? Она растягивается. Ну, представьте, да, вот что-то вы скомкали, а потом вы это расслабили. Мышца растягивается. И поэтому мы колем. Технически, в особо, ну, как бы в особой технике, да, для того, чтобы брови наоборот не опустились. Если я уколю всю эту мышцу, расслаблю с пошником, у меня бровь вот так вот свалится. Мы колем чуть-чуть повыше, для того, чтобы вот эта порция лобной мышцы наоборот подсократилась и бровь подняла. Вот в чем смысл. Это очень интересно. То есть, если упали брови, это просто ошибка. Либо слишком низко, либо перед угу. это и как исправляется? Время. К а микротоки? Время. Время Короче, и микротоки. Скорее всего, да. да ну, это восстанавливается. Это нечто а плюс, кстати, ну вот я же говорила, я читала, вот там, можно даже некоторые виды вот этих вот опущенных век поднять при помощи того, что бровь Конечно, конечно, да. конечно. И стрелка лучше смотрится. Да, да, да. да, да. У ну, клиентки от гиалуронки бледнеет кургуб, я акварельно прокрасилась, надела колоть. Влияет на цвет пигмента? Что значит влияет контур губ? Она имеет в виду, наверное, что, то, что растягивается губа. Mm -hmm. И как а. бы, пигмента становится меньше, он светлеет. А, да, если она будет колоть губы, это то, о чем мы сейчас mm -hmm. говорили, то, конечно, еще больше растянется ткань, и еще меньше будет как бы, цвета визуально, и вам надо будет еще раз а, прокрасить. Это как шарик надуваете, он красный, когда сдутый, надуваете, он становится бледно-розовый или вообще почти белый. А, смысл такой же. Ой, скажите, почему нет? Ну, читая результаты после жидких ну, нитей в подбородок очень сильные гематомы. Что такое жидкие нити? Суть в том, что очень сложно заочно как-то комментировать процедуры. В зависимости, это очень много зависит от того, какой исходник, какой вы хотели результат. Если вы хотели прям вот натянуть и подтянуть, наверное, нужна была другая методика, а гематомы, потому что мы все сосудистые товарищи кололи, наверное, иголкой. Это иголок всегда гематомы. Ну, то есть можно в принципе мне написать. в Туда. А я тебя отмечу Директ, Да, угу. Я более подробно прокомментирую. Так, говорили про возрастные, что опускается, то есть сначала сделать геларонку, а если довольно молодые губы, то как убедить сначала гилоронку, а потом татуаж, а то прям спорят. Если губы тонкие, спорят. ну о чем говорить, если губы тонкие, то есть ко мне приходили такие странные тоже клиенты, у нее вот такой ротик, есть же еще и ротовая щель ее размер, тонкость губ там, да. или вот такой вот маленький ротик и вот такие пухлые губы, они у нее как, как вот буковка О вот такие. Она мне говорит, мне надо вот изменить форму, такая я говорю, могу надрезать, что я могу сделать в этом случае? То есть они реально вот такие прям пухлые кверху, низу, а вот здесь вот нету места. И то же самое, если у вас молодые губы, которые тонкие, ну вот такие губы, что с ними делать? То сначала надо сделать форму. Не красить. Ну, красить, логично же, как скульптура. То ну, есть, по, по, мне, делаешь... по мне так вот логично, потому что я реально много лет мучилась, а, а, а, принимая за вот такую основополагающую какую-то вот эту истину, что сначала делается, а потом делается уже там все остальное в косм... косметологическое. Ну, как мне кажется, это неправильно. Нас, хоть... нас тоже так учили. Нас тоже так учили, но просто можно же. Думать. Ну вот представь себе, одну бровь удалили, вторая осталась, нарисовали симметрично, да? Угу. ты потом уколола, а она Я так не пойму, потом, я да. не пойму где, как это все работает, только по каким-то косвенным признакам. Что мы ставили? Мы ставили. Нет, все подряд вопросы не читай, да, это прям, так, да что такое? Надо зачитывать но... вопрос, если собираешься ответить, зачитывать. Если губы спустя год подсдуть, увеличить, сделать следующую процедуру, я не вижу необходимости каждый раз колоть лангидазу. Есть э, такая, ну, входит у нас такая методика, чтобы типа, сначала все чистим, но опять же, mm -hmm. лангедаза не видит разницу между гиалуронкой своей и гиалуронкой... Э, то есть э, можно э, залиты. дефицит ткани Конечно, получить, да? но она тут, пока она восстановится, то есть... А вообще, чем меньше ее делаешь, тем лучше. То есть она вот по каким-то таким серьезным показаниям. Ясно. Ну Знаете, что, когда мы с такой упражнением, я такой, так, а я чуть Кондратья не разбила от этого. Она говорит, ты что делаешь? <смех> Остановись, прекрати тебя. А я как положено начать там этот фейслифтинг всякой вот этой вот фигни. И очень интересно для меня это тоже было про вот этот гипертонус мышц, протяжи, вот про это все Расскажи Конечно, вкратце. Смотрите, когда, ну, вот это упражнение, оно еще вообще в ходу, может быть, там да? все изменилось. Да, нет, нет, нет. Там то том, всё что, ходу... Когда мы работаем с, м, то есть, что у нас формирует птос? Вот есть такая подкожная мышца шеи, она она идет отключиться, вплетается вот примерно сюда, и она формирует нам, то есть она когда с короткая, мышца, до да, короткая, она сокращается и формирует нам птоз. Вылезай красиво. вперед чуть-чуть, ты там за комментариями. Не видно. Вот, а, и мы всегда всеми способами, и массажем, и инъекциями ботулинического токсина эту мышцу несчастно пытаемся растянуть, расправить, чтобы есть даже такой лифтинг не фертите, когда мы колем сюда так сильно, для того чтобы подскочила эта вся история, а когда вы делаете вот так напрягаете, мышцы становится короткой, формируются же жиплатизмы, это некрасиво. Ну, ну и то же самое касается многих очень упражнений, которые в лице они рекомендуют делать. Да, как бы... Наверняка там еще три полезные. мимический тонус, конечно. Ну, и потом это надо делать каждый день, проще прийти и сделать нормальную процедуру. Лифтинг нижней и средней части лица, чем бы посоветовали? Это очень всеобъемлющий вопрос. Можно задать мне вопрос в директ? угу mm -hmm. Но он как бы не особо касается нас вот, с татуажем, да, да. он не связан вообще. Наверное, лифтинг это вообще там уже и в пластику пойти вот, смотри, можно. да? после наполнения сложнее потом прокрашивать. Я думаю, что нет. Нет, я же уже ответила. Это разная глубина и наполнение. Знаете как, я не люблю прокрашивать губы, вот как мастер, которые сами по себе такие дрябленькие, в них много морщинок вот этих, которые тоже мне мешают, я их должна растянуть. Губы с филлерами прокрашивать просто песня. Я не знаю, какая проблема у кого-то когда-то была. Скорее всего, там просто в принципе недостаточно опыта, губы с, они не идеально натянуты, как я не знаю, это как рисовать, да? рисовать на неправильно натянутом холсте, который неравномерный, весь какой-то кривой, а тут и удобно, а так как у нас слои совершенно разные, гель ее, который она положила, лежит где в подслизистой, ну, да, даже... да, поглубже, да, мы работаем в верхнем слое дермы, поэтому совершенно точно нету никакой разницы. Каждый говорит, что я от вас хочу услышать, что хорошо, гимнастика для лица, укол или массаж для лица. Я бы выбрала уколы и массаж для лица. Гимнастику, не знаю, ну, какую-то очень специфическую, какую-то очень проверенную. Такой вопрос. Ну, скажи ты, ну, мы ну, только что иногда, сказали да, это же да, самое, да? Я как, бы, я как врач, я не могу. Холодное платье. Так серьезно, к этому О, Виталик относиться. Микряков тут к нам присоединился. Да, привет, Виталик. Да, так истина в последней инстанции холодная плазма ну, что такое ты знаешь это ну, а ну, это, это плазмопен это да. вообще же жесть и ересь. и все те кто делают плазмопеном процедуру, плюньте им в роту потому что они просто хотят быстро тут и сейчас заработать деньги на волне вот на это это плохая процедура аналог ее какой У нее нет аналогов нормальных. ну как бы такой есть фракционная лазерная шлифовка которая делает нормальные хорошие результаты но плазма нет пожалуйста а, я такую жизнь. Даже есть аппараты дорогие, которые стоят там лично денег. Они все равно, ну, результаты все равно ужасные. То есть там такой дефицит ткани, там такие рубцы потом, что. Так. Странные вопросы не зачитываем. <-х> Черным цветом не обязательно работать с корректорами совсем. Просто вам надо направить глубине работать. Что такое квитация? Квитация ультразвук. Ну, скорее всего, какая-нибудь. Похудательная процедура. Ты поняла? Я твоя очень красивая работа да, из Израиля. Велкам. Так, есть ли какие-то противопоказания для Конечно, таких процедур? Конечно, да, да, наверное, Очень, очень много, очень да? много да. Перечислять основные, перечислишь? Ну, самое главное, беременная ситуация, вы должны быть здоровы на данный момент. Mm -hmm. Дальше для каждой свое. Советуете ли вы пропивать антибиотики перед процедурой татуажа губ? Что за вопрос, как он пришел это, вам это в голову? Это герпес, профилактика герпеса. Но ну кто, герпес это вирус, какой антибиотик? Антибиотики не нужны, Но раньше, смотрите как, вот я могу ответить, раньше мы давно еще, когда корректировали губы гиалуронка, если у человека больше шести раз в году герпес, mm -hmm. мы рекомендовали профилактически пропивать цикловир. Сейчас мы не рекомендуем, потому что если герпес суждено выскочить, он все равно выскочит. Лучше, если вдруг, то назначается адекватная доза противовирусных препаратов. Всё. Ну и здесь то же самое. Причем врачом назначается, а не мастером перманентного макияжа. Вот так. Падали брови, хочу уколоть бот, каждый год, например, сколько лет это будет помогать, тогда здесь 10 раз уже потом... Да, кстати, миф или нет? Миф. О том, что можно только 10-20 раз уколоть, а потом мышцы перестают реагировать... и. Ну, как она перестает реагировать? Не знаю. Надо просто расскажи. нормально работать, подбирать нормальную дозировку. У меня были пациентки, которым первое, вот, первая инъекция токсина была в 20 лет, потому что ну, вот, со зрением проблемы, и такая прям очень хорошая морщина, напряженная здесь. Никаких проблем нет. Всё. Есть пациентка сейчас у меня, которой 72 года. Все у меня нормально работает. А с, а а с возрастом? Ну, как появился токсин, так и начала да? в 90-х. Ну, она такая ну, продвинутая. Ну, ну. Еще тогда из Москвы приезжала значит, барышня с чемоданчиком. 90 С чемоданчиком будет. Да, да, -да, -да, -да, -да. И вот она очень продвинутый пользователь. У возрастных пациентов просто дозировка уменьшается. Можно ленить нитями убрать сиськи? Дальше я читаю. Подвижный век или чем без операции интересует. Но это, наверное, к классическому хирургу. Через две недели после... Так, подожди, только присоединилась. Вам нужно просто пересмотреть. Мы не будем повторять. Пересмотрите, пожалуйста, заново, я эфир сохраню вот, Моей маме 63 года, косметолог говорит, ботокс нельзя, брови опустится еще больше, сысываю на Я объясню почему. Иногда такое бывает. Многие женщины возрастные, они любят свою бровь. Если вот такому гипертонусу уколоть токсин, мышца красиво расслабится, бровь, соответственно, встанет на место, но у человека будет ощущение, что она опустилась. Надо посмотреть. Каждый случай индивидуален, да, получается. Ну, такое может быть, я как бы. Подруга увеличила губы, после этого пошла делать ПМГУ, пигмента не видно, мастер сказал, что пигмент провалился, такой может быть, или она его внесла пигмент Конечно, она внесла неправильно, Она просто внесла его на ту глубину, где он не сохранился. Куда он провалился? Если бы она положила его глубоко, то он бы там остался и стал бы более темного цвета. То есть, как бы это физика света просто, ничего не сделаешь, ничего не придумаешь. Просто некоторые мастера чешут очень неподготовленным своим клиентам, ну, просто лапшу на уши вешают. Куда-нибудь, на кого-нибудь все это... Скинуть. Как влияет увеличение губ на заживление перманента? Ну, опять, никак. У них же разные, вообще, совершенно. Просто все в свое время и все. Ну, то есть, с нормальной последовательностью. К нитям, как ты относишься? Есть показания, когда нормально, но в принципе я не делаю. То есть я их не очень люблю. Окей. Okay. Почему биополимер и гиалуронка не дружат? Боже, биополимер это страшный ужасный ужас. Что такое биополимер? Это жидкая, ну грубо говоря, жидкая пластмасса, масло, я не знаю. Это не биодеградируемый фильтр, филлер, который не рассасывается. Он э, у нас был популярен где-то лет, наверное, назад, я слава богу, еще не работала тогда, наверное, лет двадцать назад. А он в тканях сохраняется. Навсегда, не рассасывается. Слава Богу, если он, скажем так, инкапсулируется, то есть покрывается специальной пленкой, и тогда никак не реагирует ну, ни на что. Но если, допустим, удариться, эту пленочку порвать или травмировать ее гелем, может начаться воспаление вплоть до свящевых воспалений. Удаляют биополимер хирургически. Только, да? Очень, да? Да, да, Очень дешевая и плохая история, не дай Бог. Короче, если вы собрались что-то себе увеличивать, вы должны убедиться, что это не биополимер, потому что им работать нельзя, это Друзья, прошлый это век. Это запрещено, но это незаконно даже. Татуи косметолог Танды для обычного населения миф, они на татуаж разорились, для более обеспеченных, они так ухаживают, все такие умные. Ну, ваша задача, мне кажется, Рассказать. просвещать. Конечно. Ваша задача сказать, как правильно, как идеально, клиент выбирает тоже, и он ознакомлен. С... Могут найти. да. Они, они все лежат на кровати с айфоном. Но это один момент. То есть, если человеку надо, он пойдет и сделает, если ты ему нормально объяснишь. Вот так, что значит, может провиснуть верхняя губа комочками? Поняла, что... Да, вы задаете очень интересные вопросы. Вам кажется, что они очевидны, но они вообще очень странные. Сейчас мы на YouTube почитаем. Если после увеличения губ остались так через два месяца уплотнения прямо на губах и гематомы, что делать? Губы стали с более расплывчатым. Могут два месяца гематоны быть. Гематомы два месяца это скорее всего тиндаль, поверхностно введенный препарат. Кафтору. Что такое кафтору? Кафтору этих губ за консультации? Полечить, как называется эта точка, в которой делается расслабление? А, это бруксин. То, что да, рас... это мы полем в жевательные мышцы. Можете представить, что мое лицо было шире, чем вот эта часть? Прям вот, вот, вот. ну это сколько это получается? Блин, по... ну, так, наверное, ну ладно, по пальцу нет, точно другого. ушло. не те пальцы использовала. По пальцу, вот прикиньте, просто по пальцу объема с челюстей ушло у меня. Очень я люблю эту процедуру, у меня зубы наконец-то не болят. Ну, хорошо, если красиво, Богу раду, только хорошо. Как часто наколоть филер на носогубку? Это сложный вопрос, ну на него долго отвечать. То есть, в принципе, корректируются. Мы сейчас не корректируем просто носогубку, мы корректируем лицо в целом. То есть, часто для того, чтобы скорректировать носогубку, нужно сначала поработать со средней третью. Ну, в принципе, раз в полгода. Да, я повешу, в сторис я повешу, ее, отмечу, ее страничку. Вы сможете задать вот эти все вопросы, которые не касаются татуажа. Я их пролистываю, потому что на них отвечать можно бесконечно. Но точно не у меня в эфире. Так, сейчас нервное окончания вырастают заново. Это красно, класс. Так, через какой срок после филлеров? Через две недели мы говорили. В каком возрасте? блефаропластика – это пластическая хирургия. Перед вами косметолог, доктор, который работает... Не с теми слоями кожи даже, да, в общем-то. Ну, блифоропластика. Я, я, я, если вижу пациента на блефаропластику, я всегда говорю, что нужно идти к хирургу и ее делать. Это очень сейчас достаточно несложная процедура, ну, я могу назвать. Потому что нашими методами разобраться с грыжами невозможно. И если нужно поднять века, это, скорее всего, все-таки сделает хирург. Потому что если есть лишняя кожа, ну, я ее никуда не дену. Биоревитализация. Но как часто мы делаем мне, например, биоревитализацию? У вот есть такие классные препараты, которые раз в полгода делают одну процедуру, и все. Нити – это супер, вы их не любите, потому что с ними не работаете уж лучше, чем ботокс. Ну, окей, хорошо. Знаете, что не нужны кому-то, нет? а тут Очень такое… Так, навише. Нет, нет. Давайте закругляться, потому что здесь пошли вопросы прям сплошь из а, такого уже даже хирургии пластической. Так, почему с филлером несовместимы? Потому Я что раз... будет вот такое воспаление, потому что может быть некроз, потому что все будет плохо. То есть его, вот эту капсулу травмировать нельзя. То есть когда смешивается биополимер и гелеврона кислота, это воспаляться да. Какие-то несовместимые вещи, которые начинают конфликтовать. Ну, с полимером скам... несовместимо ничего. То есть, э, если повреждаешь вот эту каллу а полимера, там может начаться совершенно неконтролируемый процесс. Поэтому, честно, лучше не трогать. Плакают, но насколько... И это... там что-то останется, то тоже будет воспаление? Да, да, да. Пластику. Я знаете, что вижу? Я вижу, что распространено в Казахстане, я видела много таких процедур. Какую-то нитевую блефаропластику, когда они сами что-то там делают, Поняла? Они даже не врачи, то есть они ну, где-то поехали, поучились. То есть я вообще против таких процедур, потому что, ну, я не знаю, я в жизни не пойду ничего колоть, как бы кроме татуажа, ну, не к врачу. Ну, реально. Понятно. Потому что у нас это художественно, и мы только этим можем заниматься. Вы не можете брать в руки плазмопен и делать эти дырки на лице. Что там еще? Вы не можете делать вот эту ересь. А вот как у нас есть подружка, у нее сосудики расширенные по лицу. То есть, если бы она попала к такому вот псевдоспециалисту, он бы сказал, давайте мы тебе BB сделаем, у тебя красное лицо, давай тебе замажем все тоналочкой на год. Что будет потом, когда ты попробуешь это убрать при помощи своих аппаратов? Если там глубоко положенный пигмент, то лазер противопоказан, потому что будет ожог. и. Да. И то же самое касается и всевозможных нитей, которые делают вообще там не врачи даже. Нет, нити это хорошая история, если это делает грамотный специалист, есть хирургические классные нити, есть аптасы, есть промоэталия нити, очень неплохие. По показаниям, у меня в клинике есть офигенный доктор, который очень классно делает нити, я не против них ни в коем случае. Я отправляю к ней своих пациентов, мы как бы никогда здесь не жадничаем, и она прекрасно это делает. Но, то есть... Нельзя категорично подходить, надо видеть каждого пациента в отдельности, а потом уже смотреть, что с ним делать и как быть. Но просто, как по мне, эффект от нитень э, делается не так долго, как хотелось бы, и травма несодобима с этим эффектом. То есть, по мне, так лучше пойти с масс-лифтинг уже сделать, все. Все. Вот. Хватит на сегодня. Мы ответили на кучу вопросов. Сейчас я повешу в сторис с а, а, Тани, вы можете вот эти все миллион вопросов ей задать. Пусть она вот так сидит на них отвечает. Мне их не задавайте, я не хочу их зачитывать, они слишком от меня далеки. И всем спасибо, что вы тут с нами сегодня были. Мало людей, кстати, было. Сегодня, видимо, выходной. Все. Аляулю в карантине там гуляют. Все. Эфир сохраню. Всем пока. Да. Это что-то отдельное.